Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Иса Вера Владимировна. Очень приятно. Расскажите, на сколько килограмм вы похудели? На 10. За какой период времени? Примерно за месяц. Очень здорово. Скажите, а какие процедуры в клинике доктор Сану получали, которые позволили добиться этого результата? Коррекция по питанию с рекомендациями, что можно есть терапия и небольшие физические упражнения, которые делают дома. Отлично. Вы можете порекомендовать клинику «Доктор Сан» э, другим девушкам? Конечно, могу порекомендовать с удовольствием. Большое спасибо вам. Всего доброго. Спасибо. Удачи.